Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня хотел бы сделать заявление, в котором хотел бы оповестить народ России, народ РСФСР, народ Советского Союза, весь, также весь остальной мир, весь мир значит, об одном значит, сейчас действии, которые идут со стороны экстремистов Российской Федерации, о котором я вам сейчас поведаю. Почему я так называю? Потому что из дальнейшего моего доклада вы поймете э, мотивацию такого моего изречения. Значит, э, я хочу сказать, что на сегодняшний день происходит системный кризис в мире. Э, этот кризис может перерасти в Третью мировую войну, о чем заявило, значит, в тайных кабинетах уже некоторые э, серьезного уровня-чиновники э, и по линии спецслужб тоже этой организации. Это Международного валютного фонда, после, значит, повторюсь, не так давно, несколько дней назад, перед выступлением Кристалины Георгиевой перед ее официальным заявлением, значит, к дипломатам международного казначейства Monetary One М1, которая стала правоприемником значит, и получила в собственность во владении распоряжения все активы. White Spiritual Boy Corporated Global – это активы всей мировой финансовой системы, то есть ее фундамент, ее основы. Это все коллаторные золотые счета, то есть это все глобальное золото, так называемое сакральное тоже золото, сокровища рай их называют, посвященные финансисты и так далее. Эти, этих счетов много, это White Spiritual Boy, Wander Boy и много-много других счетов. На них основана вся мировая финансовая система, и они являются коллаторными счетами эмиссии валют стран. То есть это практически и есть мировая финансовая система. Мы получили от владельца значит, корпорации, так сказать, ее руководителя и владельца корпорация White Spirit Boy владела этими счетами еще изначально исторически, тот руководитель, который передавал нам эти активы White Spiritual Boy Corporated Global, является прямым наследником Соломона. Для народа это немножко может быть будет диковато, но поверьте мне, для тех финансистов, для Ватикана, для других финансовых центров, для финансового комитета 300 мирового банка и других более-менее посвященных организаций, это все очень понятно и ясно. Вот. Поэтому мы, получив в М1, Международное казначейство М1 эти активы для значит, вывода мира из мирового финансового кризиса и системного кризиса для, в целях предотвращения Третьей мировой войны и для развития, сказать, созидательного развития человечества, естественно, авторизовали все эти активы во всех мировых финансовых институтах и контрольных органах и вообще международных организаций, участвующие в мировой финансовой системе. То есть это Мировой банк, это Международный валютный фонд, это Федеральный резерв, это US Treasury, это Международный суд ООН, это также Банк БАЭС, и это генеральный секретариат, генеральный секретарь, естественно, и секретные комитеты ООН, и финансовые ордена. Ватикан, естественно, тоже в том числе. Все были уведомлены, авторизация всех этой, этого акта передачи в, во владении и распоряжение всех мировых активов состоялась на основе международного права, и на сегодняшний момент, э, вот перед выступлением Кристалины Георгиевой, э, произошел э, звонок нашему дипломату международного казначейства М1, глобального казначейства. Э, в, в этом звонке, э, значит, по линии спецслужб из АМФ было сказано следующее, что э, вам, как М1, необходимо включаться в процесс потому что ситуация катастрофическая. Этот кризис и пандемия в мире привели к тому, что многие страны обратились в АМФ, и средств для всех не хватает для того, чтобы оказать содействие, ну, должное странам, чтобы значит, стабилизировать как-то их экономики. И это, скорее всего, приведет уже к развязыванию Третьей мировой войны. Поэтому срочно включайтесь. На основании этого звонка Международное казначейство М1, которое глобально аккредитовано в Организации Объединенных Наций, то есть это в Генеральном секретариате и в комитетах Генеральной Ассамблеи ООН 26 Исходя из этого, мы выпустили резолюцию на правах владения э, глобальными активами мировой финансовой системы, на, на правах владения Брендервурским соглашением, потому что Брендервурское соглашение делалось непосредственно на активах как раз White Spirit Boy Corporated Global, и э, на правах э, значит, э, значит, э, про вот этого передачи всех этих активов, э, на, на правах и тех задачах, которые на, перед нами поставлены. По стабилизации экономики мира, по преобразованию мировой финансовой системы, по переходу на золотой стандарт и поддержание значит, международных рекомендаций Базель-3 по переходу на золотой стандарт и в рамках этого закона, вступившего в силу. Значит, Мы произвели резолюцию М1. Эта резолюция М1 была отослана во все международные организации, которые работают в финансовой сфере, которые регулируют финансовую сферу на международном уровне. Также эта резолюция сейчас она отправляется всем руководителям стран, центральным банкам и так далее. Естественно, вы понимаете, что силы, которые хотят уничтожить мир, экстремистские силы террористические силы, которые хотят противодействовать миру и хотят сделать хаос, войну, разруху и так далее, потому что ими сделано очень много незаконных действий, очень много грехов совершено, в том числе и финансовым системе, потому что в последнее время финансовую систему, хотя этого не должно было быть, сильно политизировали и э, начали незаконно управлять чужими счетами, чужими активами, то есть в э, финансовой системе во многих банках системных, к сожалению, таких как Deutsche Bank и других банках, э, значит, эти инциденты мы видели, проведя определенную проверку, проведя определенный анализ, наши эксперты предоставили такие факты хищение средств и так далее исходя из этого Естественно, есть силы, которые этому делу противостоят, потому что э, так, сейчас в данный момент э, переход на золотой стандарт ставит все на место, он э, лопает этот мыльный пузырь, который раздули мошенники, международные экстремисты, и э, значит, возвращает людям э, твердой валюты, твердые обеспеченные деньги, которые практически не подвергают, мало подвержены инфляционным процессам, и тем самым сохраняется людской труд и людские затраты э, значит, в их который принадлежит им. Вот. И, исходя из этого, мне поступило, поступили несколько звонков из кабинетов частной компании Российской Федерации, куда э, некоторые сотрудники, а и из АМФ, где доложили обстановку, что касается нашей э, с вами страны Советского Союза и и управляющей компании на территории, захватнической на территории РСФСР Российской Федерации. Значит, дело в том, что в резолюции указано три резервных валюты, которые М1 провозгласил в мире. Это американский доллар до Никсона, когда он был обеспечен золотом. Это э, золотой ЭКЮ Суверена Ордена Госпитальеров, э, значит, э, руководителем э, Центрального банка Ордена Госпитальеров, которым являюсь тоже я. Вот, значит, и это э, значит, золотой советский рубль. То есть, для чего выбраны эти именно три резервных валюты? Потому что они физически, мерно, стабильно привязаны к мировой валюте согласно базове 3, то есть к банковскому золоту. КСАУ. Код валюты банковского золота называется КСАУ. И э, исходя из этого, э, эти три, три валюты провозглашены как резервные для всех стран мира, для того, чтобы обеспечивать через эти три валюты золотой баланс стран и обеспечивать их эмиссию их валют для того чтобы она была стабильна значит по отношению к соотношению золоту так как рухнули рынки на сегодняшний день фиатная система рухнула и нету практически это искусственные показатели Центробанка и так далее какой-то курс держат они там доллары евро нету международных этих рынков исходя из этого происходит процесс что практически денег нет есть только лишь некоторые так сказать валюты, которые перестали быть валютами, они утратили свою ценность, потому что вступает в силу золотой стандарт. И Сама система уже перешла практически на золотой стандарт, поэтому, как заявила Кристалина Георгиева, что экономика мира остановлена, то есть искусственный интеллект блокирует все проведения всех транзакций, которые происходят международно на, этих фиатных, на этой фиатной основе. Исходя из, это, из сказанного мной, я хочу поведать вам о том, что... Необходимо как раз на правовой основе перейти на золотой стандарт на эти три резервных валюты. Во-первых, э, комбинация из трех, она очень устойчивая, как мы понимаем с вами в пространстве, да, в плоскости особенно, она формирует плоскость. И э, из, из этих, из, на основании этих валют уже сформировать ценность всех валют местных стран мира, то есть передавая им эти деньги. Я заявляю, что М1 готова помочь всем странам, что золото, которым владеет М1 по на, на, на, как сказать по конам и в букве закона и э, достаточно для того чтобы вывести мир из мирового финансового кризиса мы готовы помочь каждому вплоть каждому человеку каждому гражданину любой страны для нас человечество это единое целое мы не строим границ в этих э, пониманиях поэтому призываем всех э, значит, руководителей стран всех э, ответственных лиц во-первых, понять, что на них сейчас не, не, не обычный момент в мире, сейчас, пере, сейчас переломный момент и нужно принимать решение, Нужно э понять ту ответственность, которая лежит на вас и практически на ваших семьях, на ваших детях, потому что вы занимаете этот пост, и неважно, кто вами руководит, за какие нитки дергается, потому что отвечать придется вам, и вам принимать нужно решение. Поэтому мы заявляем, мы готовы предоставить золотой ресурс, то есть валюту КСАУ, номинированную в любой валюте мира. И на основании Базеля-3 нам не обязательно даже спрашивать другие эмиссионные центры, там, доллара там, или там, так сказать, того же ордена госпитальеров, хотя орден госпитальеров главным финансистом являюсь непосредственно я. Нам не обязательно спрашивать, потому что закон позволяет имея КСАО, номинировать любую валюту мира. Вот мы можем номинировать для вас, для всех казначейские билеты, которые, по сути, невозможно подделать по их производству, значит, и эти казначейские билеты обеспечены, на всех правах обеспечены золотом, стабильно обеспечены, значит, и предоставить вам систему Проверки и верификации с казначейством, верификация истории фондов происхождения и миссии, то есть истории самих фондов этого золота, где находится и так далее. Все это могут получить страны, финансовые институты стран, которые э, примут, так сказать, помощь либо через АМФ, либо напрямую от казначейства М1. Повторюсь, что э, Брендервордское соглашение было основано на основании активов наших, активах, которые были раньше. White Spirit Child Boy, сегодня это M1. И э, на основании этого Брендервурского соглашения был основан Международный валютный фонд и, этот, и также был основан банк BAS, то есть современной системой SWIFT. И, э, так как мы являемся практически собственником Брендервурского соглашения, то, естественно, АМФ должен понимать э, то, ту, э, значит, роль, кто такой для них М1, да, и на чьей платформе находится этот Международный валютный фонд вместе с БАЭС и со всей этой Свифтовой и другими системами. Значит, наши счета находятся, М1 находятся в Мировом банке, в банке Ватикан, во всех, во множественных центральных банках. И в крупнейших топовых всех банках в мире. Более тысячи банков располагают нашими счетами, где у нас находятся золотые активы. Счетов у нас большое количество, не одна тысяча счетов, наполненные э, этими активами. И хочу вам также сказать, люди, что Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры, Барухи, вот эта вся система вообще Федерального резерва, они никогда не были также владельцами счета Либор. Счет Либор всегда принадлежал владельцу White, перечел Boy, Corporated Global. Все эти финансисты на сегодняшний день, как вы считали и думали, мира сего, на самом деле являются просто управляющими на этой платформе и не имеют права собственности на то, что они декларируют. Собственность все равно всех золотых основы всех денег, она находится у, на сегодняшний день у М1. Это не значит, что М1 узурпирует все это дело на земле. Нет, М1 на сегодняшний день четко, конкретно заявляет, что мы живем и работаем и сотворили эту систему для народа они для отдельных узурпаторов икон единственный кон на основании которого сегодня работает м1 э, система м1 а это вся мировая система этот кон называется созидание все что не будет соответствовать этому кону то поверьте мне все счета будут блокироваться ни один айтишник ни один ваш офицер любого уровня допуска ничего не сделает с системой. Потому что система, вы меня понимаете, следующие люди понимают, контролируется искусственным интеллектом. Искусственный интеллект сегодня выполняет эти задачи и будет их выполнять, никуда не денется. Искусственному интеллекту узурпаторы, военные какие-то преступные группы ничего сделать не смогут, ему не наденешь наручники, его не арестуешь и не произведешь с ним никаких действий. Так вот, возвращаясь к нашей миротворческой миссии, которую нас попросили сделать по предотвращению мирового финансового кризиса и... Остановки сценария Третьей мировой войны по восстановлению экономик э, стран, значит, по модернизации мировой финансовой системы э, э, и вывод э, человечества на созидательный путь. значит, эта миссия миротворческая, она глобальная. Туда входят все позитивные программы Организации Объединенных Наций, потому что они соответствуют этому вектору. Также программа борьба, борьба с бедностью и так далее, которую мы все готовы поддержать, все эти позитивные созидательные инициативы ООН и других, так сказать, лидеров и разработчиков таких программ значит, мы на сегодняшний момент имеем картину, связанную в компании Российской Федерации. Так вот, заявляю вам и довожу до вашего сведения, что документы, которые были предназначены для, значит, Кристалина Георгиевой, которая является исполнительным директором комитета 300 мирового банка и председателем Международного валютного фонда, до Кристалины Георгиевой не дошли. Были перехвачены Хасидской группы в составе Международного валютного фонда, который направили тут же это в Россию в России только компании Российской Федерации, иностранные компании на территории нашей страны. И э, в кавычках дипломаты вот этой компании, значит, приняв вот э, эту рассылку из Международного валютного фонда, немножко были шокированы, значит, и на сегодняшний момент э, готовят свои же такие же невежественные ответы. То есть э, вопрос стоял только в плане того, что золотой советский рубль сделает, значит, мировой резервной валютой. Это один из основных вопросов который, так скажем, обжигал неких узурпаторов здесь, на территории нашей страны, которые эксплуатируют народ и творят беззаконие, ну, творят геноцид в нашей стране. Исходя из этого, они подготовили такие ответы, нет бы поддержать. Значит, группу, которая из нашей светлой России, из нашего Советского Союза, значит, стала М1, вошла в, этот, значит, в эту должность, на этот уровень. Они, наоборот, начали писать необъективную, давать необъективную информацию, я мягко скажу, и пытаться, значит, блокировать все эти действия. То есть этой экстремистской группе не нужен мир. Не нужны деньги народу, у них все в порядке, когда народ нищает и даже нечем выплатить им придуманную, так сказать, ими, э, повышенную готовность, так сказать, когда они осуществляют финансовый и правовой геноцид вообще с народом. Значит, не нужно им ничего, и они просто-напросто не имея отношения никакого, я это подтверждаю вам как специалист, как консультант Организации Объединенных Наций, я четко я изучал этот вопрос очень глубоко, я имел допуски к секретным документам, что такое вообще правосубъектность и есть ли она у Российской Федерации, я вам четко поясняю, что Российская Федерация является колонизатором, то есть захватчиком Москвы в девяносто третьем году, как тогда стреляли танки, так и оформлено. Признаны несколькими там, африканскими королями, по указанию предателей из первого главного управления КГБ ССР, которые ставили этих королей, обучали их и, значит, и рассказывали им вообще, что такое государство, дипломатия и, и так далее. И тому подобное. И на сегодняшний момент э, все регионы, естественно, э, вошли как бы под колониальную модель под Москву, потому что Москва была центром управления в Советском Союзе и таким образом была, была поставлена в колониальный строй, в колониальную зависимость компании Российской Федерации, которая была раньше зарегистрирована в Америке через американские коды, она общалась с мировой финансовой системой и вообще со всей системой, а потом была перерегистрирована в Лондон. И вот, значит, регионы они колонизировали, поставили просто под зависимость, распространив там свое влияние, значит, и свои, так сказать, не совсем законные акты, так скажем, на территории РСФСР. Так вот, на сегодняшний момент, Москва, вот люди, которые захватили, экстремисты, которые захватили нашу страну, отписали в Международный валютный фонд тем, таким же экстремистам, находящимся в составе АМФ, которые блокировали поступление информации руководителю, отписали о том, что нет, конечно, этого ничего не надо делать, никакой золотой советский рубль и так далее. Теперь я вам заявляю официально. Советский Союз на сегодняшний день, правительство Советского Союза восстановлено. До недавнего времени в ООН Советский Союз был как страна, она существует, страна, она не была уничтожена, так сказать, и ликвидирована, не имеющая собственного правительства, то есть распустившее правительство. И эта страна внутри себя как-то... Как бы, как бы в кавычках «добровольно» поделилась там на определенные зоны, и в этих определенных зонах пришли иностранные управляющие компании, которые управляют здесь. Они на себя взяли функцию президентов, да, по своим же правилам – функцию дипломатов, функцию, функцию, функцию. То есть взяли только функции, но это, функция это не означает, что это и есть настоящий дипломат, настоящий президент и так далее. Поэтому они взяли на себя управление, обслуживание Граждан Российской Федерации то, то есть не существует вообще и существовать не может с точки зрения международного права, потому что э, два есть э, таких объективных обстоятельства. Невозможно стать гражданином фирмы, можно, можно быть товаром, можно быть должником, служащим, я не знаю, там, я, там партнером, но никак не гражданином фирмы. Потому что, когда вот только человек, не разбираясь, берет на себя такое звание, так сказать, гражданин фирмы, да, название такое себе делает, то, естественно, можно говорить о небольшой невменяемости данного человека, потому что надо изучать документы, смотреть, что это за образование вообще Российской Федерации и, и, и возможно ли по международным вообще нормам всем и правилам иметь гражданство в этой, в, этой, в этой фирме. Конечно же, нет. Второе, если опустить пункт первый, то мы подойдем даже к корпоративным инструкциям, которые называются законодательством Российской Федерации, где четко написано, что чтобы стать гражданином компании Российской Федерации нужно пройти процедуру гражданства, то есть тест на психическое отклонение. Процедура гражданства, она подразумевает, не подразумевает, виднее она должна проходить для всех. И нет там такого, что э, советские граждане переходят автоматически, по праву рождения переходят автоматически, нет. То есть это нужно пройти эту процедуру. Поэтому люди более-менее здравые, естественно, понимают, что проходить эту процедуру ⁇ это значит... Сдать тест вообще на невменяемость, на свою недееспособность, подтвердить ее, так сказать, и оставаться дальше вот в колониальном этой зависимости, в колониальном, ну так скажем, невольничестве. Я слово «рабство», так сказать, немножко по-другому трактую. Исходя из этого, хочу вам сказать, что граждане, когда вы идете получать паспорт и получали паспорт, вы всегда расписывались то, что вам дает вот человек в форме... Похожий на милиционера из окошка, да? либо это миграционные службы, вы же есть мигранты, либо это, значит, МВД, паспортный стол, еще были, выдавали паспорта, то есть анкетка такая, мы их не, мы их не глядя, подписываем, а если мы Внимательно посмотрим, то там стоит пункт, в котором указан закон и значит, положение о том, что мы подписываем за недееспособность. И мы приобретаем себе опекуна в виде иностранной компании, которая захватила власть в нашей стране, значит, Российская Федерация. И вот эта иностранная компания Российской Федерации, значит, очень, это самая большая в мире, я вам говорю как международный эксперт, финансист, самая большая машина в мире по отмыванию денег. И отмывает она все те деньги и капиталы, которые заложили наши с вами родители и деды, то есть Советский Союз. Потому что Сталин кучу золота отдал значит, в различные трасты для того, чтобы построить здесь коммунизм, для того, чтобы доходы, чтобы вся мировая экономика работала на граждан Советского Союза и суверенные граждане Советского Союза получали, так сказать, в достатке свои деньги, ни в чем не нуждались и трудились значит по своему желанию. Трасты эти начали работать, и все эти деньги, все эти финансовые потоки с пенсионного фонда, с других трастов, которые были возложены, с резервных всяких значит, фондов, они были перехвачены преступниками, которые как раз и создали эту, эту экстремистскую компанию Российской Федерации. Эти преступники, семь банкиров, управленцы, которые сегодняшний день являются пока еще нашими менеджерами, но этот вопрос сейчас уже значит, решается. Это, это это не фамилии, это клички и кланы. Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры, Барухи, Оппенгейнеры и так далее. То есть семь банкиров, которые организовали компанию Российской Федерации, которые организовали, коррумпировали и, значит, я бы сказал так, разложили нравственно, разложили верхушку ЦК, верхушку, значит, некоторых представителей Комитета государственной безопасности и так далее, и так далее, то есть организовали глобальное предательство, начиная с Вашингтонского соглашения, которое было подписано по предательству и развалу передачи, продажи, как бы незаконной продажи Советского Союза. Им законного ничего не нужно, они все делают незаконно. И значит, в результате чего был поставлен несуществующий президент Советского Союза, потому что в нормативах и актах всех законах э, Советского Союза не предусмотрена должность президента, и э, любое изменение в конституции, конституционный строй нашей великой народной страны э, должно происходить, проходить через Верховный Совет, через Совет народных депутатов и так далее. Этого, естественно, не произошло. То есть кучка зидомасонов, которые представляли интересы как раз вот этих, э, значит, этого дикого э, и античеловеческого капитализма, который захватывал нашу социалистическую страну, как раз и сделали, сделали это предательство, организовав какой-то там совет государственный, еще что-то, и внедрив такую должность президента, на которую они поставили уже своего Иуду Меченого, Михаила Сергеевича этого Горбачева. Этот Михаил Сергеевич Горбачев очень удачно по сценарию значит, вместе с Ельциным отработали, отработали как раз предательство и, значит, как бы сказать, поставили в тупик народ Советского Союза и в тупик развития, я имею в виду, как, как страны Советского Союза, и организовали предательство, захват власти и распустили, естественно, органы. Так как ликвидировать Советский Союз по международному праву и по Конституции СССР и по его, так сказать, всем учредительным бумагам практически невозможно. Это должен принимать решение народ. А народ на референдуме в 1991 году четко выразился, как бы там не применяли, значит, мошеннические политтехнологии, там, в измененной форме, неизмененной форме. Народ проголосовал за Советский Союз, за цельность Советского Союза. И этот референдум, это решение волеизъявления суверенного народа было принято, так сказать, как непосредственно... Вернее, было, оно не воспринято. То есть, пошли, то есть вот эта банда, которая захватила нашу страну, пошла на международное преступление, установив здесь, вопреки референдуму, вот свою такую захватническую власть. Ну что ж, такое бывает в истории, потому что суверенитет — это дело, за которое борются все, которое завоевывают, потом восстанавливают и так далее. То есть происходят эти процессы в истории постоянно. Только методы поведения войны на, сегодня, на тот момент были вообще, так сказать, упразднены, и все, что делали, делали вот эти семь банкиров, это никак иначе называется, как международные терроризм и международный экстремизм, то есть международные преступления. Они, очень, они своей преступной кровавой деятельностью совершили значит, нападение на нашу страну и значит, ее, так сказать, парализовали ее органы управления страны. Вот. Тем не менее, в международном пространстве УВОН наша страна, Советский Союз, является до сих пор как субъект суверенный субъект права, значит, а, а вот компания Российская Федерация, это тоже субъект, только субъект, как декларируется, как захватчик города Москвы. Значит, территорию, которую они захватили и провозгласили, что это их нет. город Москва. Значит, и несколько, как я повторюсь, еще африканцев подписали им значит, это признание. То есть признали их, что такая ситуация состоялась с городом Москвой. Для этого нужны были жертвы 1993 -го года, стрельба, пушки, танки, организация вот этого кипиша. И, исходя из кровавого, вернее, исходя из этого, уже мы на сегодняшний день получили с вами обманку. То есть народ должен знать: ему по телевизору показывали одну картинку: свободу, переход, демократия и так далее. И так далее а на самом деле документы ВОН оформлены совсем по-другому. То есть, это захватчик, захватчик территории Москвы. Поэтому эта компания на сегодняшний день по всем экспертным оценкам настоящих документов является экстремистской. То, что она вообще значит, не воспринимает международное право, которое прописывали наши с вами отцы и деды, которые отстояли мир на земле во Второй мировой войне, которые утвердили, значит, значит, равенство наций, равенство народов, значит, и организовали Совет Безопасности и многое другое. И только лишь после ухода, значит, Исироновича Сталина и, сказать, внедрения а еще раз говорю в руководство Советского Союза, в том числе и в ЦК КПСС, зидомасонских структур, которые работают против человека, который является экстремистами, значит, начали ООН подвергаться вот, деятельности ООН и наводнения со стороны хасидской американской группы. Я людей хочу призвать, что не надо демонизировать американцев, не надо демонизировать европейцев, как это нам навязывают с экранов телевидения те же экстремистские журналисты и экстремистские, так сказать, кривда дело, которые показывают ложь вам за место правды. Нужно просто-напросто понимать, что в любой стране работают группы. Эти группы связаны между собой. Это тайные общества, это, люди, это группы, которые, деятельность которых поставлена не на нравственной и э, светлой и божественной основе, а деятельность их поставлена на, на экстремизме, на терроризме, на разрушении. Эти люди, они работают против человечества. Их задача... Значит, делать в мире войны, сокращать население, уничтожать человечество на земле. Чем они сейчас занимаются и продолжают заниматься? Вы знаете, что на сегодняшний день Трамп наконец-то поднял э, светлый флаг и начал проводить э, международные контррористические и контрэкстремистские спецоперации по всему миру. Он стал арестовывать значит, тех всех, кто, нарушил, кто э, значит, э, э, уничтожает наш род, э, нашего общего народа земли, да, детей, и значит вообще кто занимается торговлей людьми и так далее и он заявил публично что торговля людьми на сегодняшний день набрала такие обороты как, которых не было в истории человечества то есть вот в это вот в это время поэтому я хочу вам сказать что нет никакого культурного времени есть безумная цивилизация которая сейчас сокрушается Значит, также хочу людям сказать, что демократия не является властью народа, демократия это, так скажем, Античеловеческая система, продвинутая вот этими финансистами через, римское, через морское право, через федеральный резерв и так далее. Демократия – имеет это греческое слово слово «демос». Демос народом не является. Демос – это часть народа, причем небольшая ее часть. Это горожане, богатые, состоятельные горожане, то есть феодалы. А в греческом слове есть такое понимание «народ», большинство – это «охлос». Поэтому власть народа – это охлократия. Да? Или вообще надо иметь общий термин, то есть э, «народ» или как она в английском языке называет «национ» там или народа власти, это все понятно. Во всем мире, во всех значит, актах правам человека, в других нормах, значит, международных нормах везде прописано соблюдение в мире по итогам мировой войны, по голосованию всех стран прописано, значит, народа власти, что власть должна принадлежать народу и народ должен сам выбирать, монарха ему иметь или, или какого-то поставленного резидента, или какой-то парламентскую, так сказать, власть иметь или, или другую модель общества, как, которую выбирает народ. То есть народа власти в мире это самый высший, э, так скажем, трон управления. И вот этот трон управления на сегодняшний день у народа забирают, его узурпируют. Узурпируют как раз вот эти международные преступники, с которыми борется сегодняшний день Трамп, белые шляпы и другие, э, э, так сказать люди Что мы видим и наблюдаем у нас? Мы видим, у нас что любое светлое движение, которое делается для народа, а мы работаем для народа, и деньги, и все активы, которые нам передал значит, White Spiritual Boy, Corporated Global. И, кстати, чтобы вы понимали, они передали нам не только активы, плюс ко всему еще назначили главного казначейства Международного казначейства М1 Александра Парамонова меня президентом White Spiritual Boy, Corporated Global и главным офицером. так что это чтобы было меньше вопросов со стороны, так сказать, разных критиков, которые сопротивляются светлым процессам на земле. Так что я могу выступать сейчас от двух структур, как от White Boy Global, который передал все мировые активы в Международное казначейство М1, и как главный казначей Международного казначейства m 1 чтобы уже не возникало ни у кого никаких вопросов. Так вот, на сегодняшний день, еще раз повторяю, мы работаем для народа, мы работаем для стран, наши цели, наш кон созидания, наши цели и задачи это созидательное развитие и процветание народа, Значит, это э, любовь и бережное отношение к нашей природе, это соблюдение, значит, конов мироздания, которые говорят о том, чтобы мы любили и способствовали и, и продвигали все живое на земле, сказать, не, давая ему, э, не, не давая ему быть уничтоженным, то есть это наша природа. Вы посмотрите, что сделали на сегодняшний день эти э, так называемые, цивилизованные капиталисты, они практически у, у, у, гробят наш с вами общий дом, гробят нашу планету, они ее просто уничтожают. Потому что, что такое коммунизм или социализм, да? «Изм» — это древняя аббревиатура Земли, вс, вс, всего народа на Земле, потому что раньше был один язык. «Изм» — это истина земного мира, и она генетически в нас резонирует, это слово «изм» — истина земного мира. А что поставить во главу «истина земного мира»? Вот эти товарищи, которые значит, сделали нам тут геноцид, они поставили капитал на, на трон истины земного мира. А что, чем занимался Советский Союз? Он поставил социум, то есть людей, в истину земного мира. Поэтому социализм – это там, где главная ценность на земле является человек, семья, дети, дедушки, бабушки и так далее, род. Капиталисты – это враги рода, это враги человечества, им без разницы, какими путями надо зарабатывать капиталы и этими капиталами значит, создавать то беззаконие, везде идти против Бога, против законов мироздания, против всего естественного права, против человечества, для только лишь успокаивать свое эго и свои вот эти корыстные системные черные планы, которые у них были. В итоге я также хочу значит, проинформировать вот эту экстремистскую компанию Российской Федерации. Хочу проинформировать также тех экстремистов, которые сейчас э, совершают диверсионные действия по отношению к руководителю Международного валютного фонда э, значит, и вообще диверсионные действия по отношению к всему мирному человечеству. Я хочу пояснить следующее. Вы, наверное, не, не окончательно, вы, у вас очень слабые специалисты и очень э, не умеют, так сказать, работать с документами, очень слабые развед, разведывательные данные у вас. Я вам хочу просто пояснить, что все, о чем я говорю, уже авторизовано во всей мировой финансовой системе. Все уже давно состоялось. И вы сейчас пытаетесь просто делать какие-то... Глупости очередные, которые так сказать, приведут вас, ну, я бы не сказал, не, не просто к позору, а может быть даже к каким-то уже последствиям, которые к вам предъявит международные контр и, кон э международная контролистическая платформа. Чтобы вы знали, мы имеем соглашение с международными институтами, которые занимаются противодействию терроризму, экстремизму, коррупции и так далее. Мы занимаемся сами и должны заниматься по международным нормам, потому что мы контролируем финансовую контролируем систему, мы занимаемся сами противодействию отмыванию денег, противодействию терроризму, противодействию экстремизму, противодействию коррупции и противодействию геноцида. Поэтому прежде чем давать какие-то непонятные заявления некоторым товарищам из кабинетов вот этой компании Российской Федерации, нужно немножечко изучить вообще, о чем идет речь и кто есть кто. То вот вы как-то это дело немножечко упустили и сделали очень большие ошибки на сегодняшний день. Рекомендую вам на будущее не делайте этих ошибок, потому что существуют определенные закрытые постановления некоторых стран которые уже сопровождают международное казначейство М1 полностью в правовом аспекте и в, прав... в аспекте физической безопасности с правами проведения международных контр экстремистских и контрралистических спецопераций. Будьте поосторожнее, можете оказаться в Гуантанамо если вас туда довезут, поэтому будьте любезны, относитесь ко всему в букве закона и норм международного права, уважайте человечество, уважайте общество, любите своего хозяина, который вас кормит пока паразитов, народ, потому что он самый, самая высшая ценность на земле, и вы это забыли, поэтому будьте любезны, покайтесь, ладно, пока не поздно, немножечко так одумайтесь, и прекратите заниматься значит, преступной деятельностью, прекратите заниматься преступными делами. Все ваши счета в скором, я это знаю, будут заблокированы, они уже блокируются. Никаких, цен, никаких манипуляций с мировой финансовой системой вы уже не сделаете. Никаких действий, направленных на преступное ваше обогащение, у вас не получится, потому что контроль в системе установлен. Вы в этом скоро убедитесь. У вас будут происходить сейчас очень интересные вещи везде, с вашими спутниками и с вашими другими системами, которые вы направили против человечества. И эти системы будут выходить из строя на то воля высшего разума. И моя задача лишь вам передать это и предупредить, что вы подумайте о том, чтобы сохранить себя хоть в каком-либо существовании и хоть где-нибудь, потому что то, что вы делаете по оценкам. Здравомыслия по оценкам высшему разума уже, уже недопустимо ни в каком виде. Благодарю.